Хлоу, ребят, это канал ТОП дота. И пока все остальные ютуберы записывают на гибучие катки на Манки Кинги, ищут новые фишки и баги и пытаются понять новых имба героев. Я решил сделать небольшой камбэк в прошлое во времена нулевых годов и посмотреть на старую версию морфинга. Думаю, вам будет интересно посмотреть на то, каким же он был и как же им играли, потому что от теперешнего морфа он очень сильно отличается. Поехали! Кстати, один ролик по Манки Кингу у меня тоже уже готовится, и если мы наберем тут всего лишь миллион лайков, то я его выложу прямо завтра ну или после а что же у нас тут с морфом на превьюхе вы видели какие-то просто дикие скиллы и до них мы еще доберемся но пока же перед нами все тот же герой даже моделька практически один в один и даже первый скилл тоже не предвещает никакой дичи это все та же волна перекатка которая дамажит на три сотки поэтому на ней мы не будем особенно останавливаться скажу лишь что в концепцию героя она здесь вписывается очень хорошо и великолепно комбинится с другими способностями нашего аквамена а вот второй скилл это уже хер пойми что Походу, Асфрок не знал, что сюда втулить и решил не заморачиваться и воткнуть обычный блинк. Да, да, просто взял и воткнул Блинк прямо как на антимагия. Когда у него здесь тоже 5 секунд, тратит он 60 маны, но что самое главное, в купе с первым скиллом у героя получается уже очень много мобильности. По сути, у него есть уже чуть ли не два блинка по дефолту, а дальше все будет еще веселее. Третий скилл – это привычная нам всем перекачка, позволяющая затачиваться в силу или в ловкость, как вам больше нравится. И тут мы опять же останавливаться долго не будем, вроде бы все маломальские опытные дотеры и так знает, что делает эта способность. Ну а вот четвертый скилл совсем уж не дефолтный для нашего чувака и вызывает множество вопросов. Это спел стил. Да, рубиковский ульт раньше был у Морфа, не удивляйтесь, хотя сложно тут не удивляться, признаюсь. И теперь посмотрите на этот скилл немного по-другому. Зная, что у нас есть не только он, а еще и два жестких эскейпа, которыми можно врываться в драку, то есть Морф мог стырить способность Ренжа больше двух тысяч, а если он купит блинки и кто-то его толкнет форсиком, то и вообще с 4000 то есть чуть ли не с половиной карты. Разным энигмам нужно было играть просто на максимальной аккуратности, потому что от такого чувака ты точно не скроешься. Но если брать не такие космические ренджи, то надо понимать, что он мог впрыгнуть допустим на 1000, стырить какой-то ульт и сразу же эскейпнуться. Два скила на эскейп это что-то невменяемое. И я не знаю зачем вообще так делали. По-моему разработчики просто рофлили и выстраивали баланс экспериментальным путем, Типа берем рандомные скилы, скидываем их в кучу и смотрим как же это все будет вести себя в кучу. И как сильно нас будут материть игроки на форумах. Другого объяснения у меня нет. Ну а как же такой морф игрался? Давайте с вами подумаем. Сука. Ну а как же этот морф игрался? Давайте с вами подумаем. На роль саппорта он не годится из-за отсутствия каких-нибудь дизейблов, а на роль Керри возможно и сойдет. Все-таки третий скилл и хорошие стартовые статы делают свое дело. По сути, это нечто вроде ранжового антимага, только с еще большей мобильностью, с нюком, что важно, так еще и со стилом который против некоторых пиков просто бешено роляет. Пишите, как вам такая вот версия морфа, что бы вы с ней придумали и как бы вы ее реализовали. Мне лично герой понравился, и я бы за него скатал пару игр чисто ради интереса. Возможно, на деле все обстоит не так, как я себе представляю, но от этого становится только более интригующе. С вами был Топ Дотич. Не забывайте лукосить и подписываться, чтобы не пропустить новые ролики, в том числе и тот самый про манки Кинга. Удачи!